Добрый день! Приветствую вас на вебинаре «Достижение планов продаж 3CX». Цель нашего вебинара сегодня – показать, что поможет вам достигнуть выполнения планов продаж 3CX. Для этого мы изучим партнерскую программу 3CX и ознакомимся с условиями и привилегиями каждого партнерского уровня, обсудим, какие инструменты у вас есть для достижения вашего годового плана продаж, а также рассмотрим реальные действия, которые вы можете предпринять для увеличения дохода, сотрудничая с 3CX. Для начала более подробно остановимся на партнерской программе 3CX. Партнерство с 3CX дает целый ряд преимуществ, которые мы более подробно рассмотрим на следующем слайде. Перед вами представлены все партнерские уровни 3CX. Для продвижения по партнерской программе от вас требуется сочетание определенного годового оборота по продажам лицензии 3CX и уровня сертификации. Мы измеряем ваш годовой оборот один раз в год, 31 декабря. 1 января ваш годовой оборот обнуляется. Например, вы становитесь партнером бронзового уровня, как только пройдете базовую сертификацию и совершите продажи на две с половиной тысячи евро в календарный год с 1 января по 31 декабря. Таким образом, вы получите или закрепите 15% скидку на все продукты 3CX, новая лицензия, продление. Также вы будете указаны на нашем веб-сайте, получите высокофункциональные NFR-ключи и у вас будет возможность направить 10 бесплатных обращений в техподдержку. Чтобы стать серебряным партнером, вам необходимо совершить продажи на сумму 7,5 тысяч евро в год и пройти сертификацию среднего уровня Intermediate. Тогда вы получите скидку на продукт до 20%. Чтобы стать золотым партнером, вам необходимо получить третий расширенный уровень сертификации Advanced и совершить продажи в год на 17,5 тысяч евро. Таким образом, вы снова увеличиваете свою скидку до 25%. Чтобы стать платиновым партнером, вам необходимо совершить продажи на 35 тысяч евро. В результате ваша скидка на продукт становится 30% и вы получаете доступ к премиум-поддержке. По достижении объема продаж в 100 тысяч евро вы получаете статус титанового партнера и скидку на продукт 35%. Партнеры, досконально изучившие наш продукт, в том числе Call Flow Designer и разного рода интеграции с 30X, достигают хороших результатов, а иногда становятся платиновыми или титановыми за один год. Для этого необходимо также активное привлечение клиентов и работа над продвижением продуктов и своих услуг. Давайте рассмотрим, какие преимущества и инструменты вам предоставляет 3CX для достижения вашего годового плана продаж. Первое – это, конечно же, скидки на продукт, которые мы рассмотрели ранее. Следующее немаловажное преимущество – это бесплатные нафар ключи Первый NFR-ключ, который мы вам предоставляем, является ключом редакции Enterprise на 32 одновременных вызова, а значит, обладает самым высоким набором функций 3CX. Его вы можете использовать внутри вашей организации. Второй NFR-ключ дает возможность тестирования нашего продукта, например, интеграции с разными CRM-системами, а также его можно использовать как для демонстрации клиентам. Этот ключ мы предоставляем в редакции PRO на 4 одновременных вызова. NFR-ключи для партнеров уровня Affiliate мы предоставляем в стандартной редакции на 8 одновременных вызовов. Повышение уровня NFR-ключей является дополнительным стимулом для продвижения по партнерской программе и достойным поощрением за плодотворное сотрудничество. Следующее. Это доступ к поддержке 3CX. Как только вы достигаете уровня тройни, вы получаете возможность направить 5 бесплатных запросов в техподдержку. Партнеры бронзового уровня могут направить 10 бесплатных запросов в техподдержку 3CX. И начиная с серебряного уровня, количество бесплатных запросов в техподдержку становится неограниченным. Мы предоставляем все маркетинговые материалы на русском языке абсолютно бесплатно. Вы можете их найти в вашем партнерском портале в разделе «Ресурсы». Также мы регулярно организуем технические и коммерческие вебинары и предоставляем все обучающие материалы на нашей домашней страничке бесплатно. Когда клиент скачивает бесплатную версию 3CX с нашей домашней страницы, мы направляем его в виде партнером в соответствии с географическим положением и уровнем партнерства. POC – это возможность создавать пробный ключ любой редакции и количество одновременных вызовов для клиентов на 45 дней. Это отличный инструмент продаж, который вам предоставляется бесплатно. Как только вы становитесь бронзовым партнером 3CX, мы публикуем информацию о вас на нашей домашней странице. Таким образом, клиенты, ищущие партнера в своем регионе, могут обратиться к вам. Что произойдет при невыполнении плана продаж? Как я упомянула ранее, мы измеряем объем продаж в календарный год, то есть за период с 1 января по 31 декабря. 1 января ваш годовой оборот обнуляется, и начинается новый марш-бросок до 31 декабря. Если вы не достигаете своего текущего плана продаж, вам будет присвоен статус партнера, соответствующий вашему общему годовому обороту по 30 икс. Например, вы были золотым партнером, но выполнили продажи на 3000 евро в год, значит, достигли уровня продаж бронзового партнера, поэтому и переходите на него. Если же вы не достигаете минимального плана продаж в 2500 евро, что соответствует бронзовому статусу, вы станете партнером уровня аффилиейт. Партнеры уровня Affiliate сохраняют возможность продавать продукт RECX, но уже со скидкой 10%. А также Affiliate-партнеры лишаются бесплатной техподдержки, и их NFR-ключи переходят в бесплатную версию 8 одновременных вызовов стандарт. Первый залог успеха – это активные действия по продажам 3CX, поиск клиентов, презентации, демонстрация 3CX клиентам, используя второй NFR-ключ как демо-версию, работать над своей домашней страницей и публикациями в соцсетях и многое другое. Не зря говорят подлежачий камень вода не течет». Рассказывайте про все функции 3CX. Даже если сейчас они могут быть не актуальны клиенту, в будущем у него может возникнуть потребность в них, и он уже будет знать, как их получить и у кого. Продление годовых подписок дает вам возможность получать постоянный поток денег. Следите за сроком действия лицензии в своем партнерском портале в разделе «Ключи» и своевременно предложите клиенту продление. А говоря о продлении, предложите дополнительный функционал либо увеличение лицензии. Партнеры, которые продали и продают постоянные лицензии, бессрочные лицензии, должны ежегодно напоминать своим клиентам о продлении подписки на обновление. Это тоже обеспечивает регулярный и более-менее прогнозируемый поток денег. У вас есть возможность продать лицензии, а также подписки на обновление сразу на несколько лет. Это может помочь вам сразу достигнуть большого оборота и получить высокий статус партнерства. И не забудьте совершать перекрестные продажи и предложить полный функционал 3CX версии Enterprise. Не принимайте решения за клиента. Даже если вам кажется, что какая-то функция им, ему не нужна, все равно расскажите о ней. Вы не знаете, что в голове у клиента. Может быть, он планирует расширение или у него есть второй бизнес, в котором полный функционал как раз необходим. Работайте с вашими лидами. Получая лид от 30x, вы увидите информацию о нем в своем партнерском портале, а также вам придет уведомление о лиде на электронную почту. Ваша задача – незамедлительно с ним связаться и отметить в партнерском портале, что вы это сделали, нажав «Сет контакта». Повышайте свою репутацию высоким уровнем сервиса и профессионализма. Оказывайте дополнительные услуги, такие как интеграция, техподдержка, хостинг, продажа IP-телефонов, обучение и многое другое. Вас будут рекомендовать как профессионалы, и таким образом вы расширите свою базу клиентов. Повышать популярность необходимо также публикациями в соцсетях, принимая участие на выставках, мероприятиях, участвуя в тендерах. Мы подошли к окончанию нашего вебинара. Спасибо большое, что приняли участие. Всего хорошего, до свидания.